Всем привет, с вами снова канал Изи Трейдинг и его ведущий Григорий И сегодня мы рассмотрим наш фондовый рынок и срочный рынок И Форекс немножко посмотрим, потому что, напоминаю, на нашем срочном рынке торгуются фьючерсы Которые симметричны Форексу инструменты, с ними хорошо и удобно работать. И мы видим, как всегда, заставку, которая говорит о том, что все действия, которые вы принимаете на фондовом рынке, имеют свойство быть зависимыми только от вас и от ваших действий. Съемка идет с утра, что-то может иметься но я не думаю что значительно потому что сегодня пятница все уже начинают собираться на дачи в эти теплые дни так и начинаем мы смотреть наверное как всегда это не то начинаем мы смотреть Всегда с э, фьючерса на РТС. Да, собственно, мы можем сначала начать с S&P 500. Э, во фьючерсах на российском лунке, это так называемый U500 на S&P Mini. Итак, мы смотрим с вами сразу на два месяца. Здесь ничего не поменялось. Единственное, что опять же видна дивергенция, Но так как на двухмесячном рынке график параллельный, то дивергенции практически ничего не значат. А это означает, что мы идем строго вверх. И слава богу, мы идем вверх. У меня опционная стратегия по... Фьючерс у на S&P mini и здесь я нахожусь без проигрышной ситуации, когда фьючерс не стоит на месте. Чего же я вам советую вы застрахованы. Но только в случае, если у вас ничего никуда не движется и приходит в тот же э -э ценовой диапазон, от которого вы строили фьючерсные стратегии, то тогда есть Хотя из них тоже можно выкрутиться, чего я вам желаю всей душой. Значит, на месяц мы видим все тот же самый график. На неделе мы видим такую же точно картинку. Мы перемещаемся с большего таймфрейма на меньше для того, чтобы понимать, что происходит на рынке. Да, мы уже видим, что фьючерс подходит к максимуму предыдущим к максимальным предыдущим значениям Это значит, что, скорее всего, мы их можем преодолеть И вот здесь вот у нас состоялась уже целая волновая коррекционная картинка А, Б и С Хотя, может быть, я еще рано говорю Может быть, это была только А, это Б и регулярная, которая выходит за максимум третьей волны И, возможно, еще будет откат но это нам неизвестно, гадать мы не будем Мы работаем строго по рынку Рынок у нас весь направлен S&P 500, в частности, данный инструмент направлен вверх Значит, торгуем мы исключительно вверх На дневном графике мы видим, что здесь вот Индикатор АО перестал быть настолько резким Как он был ранее Это означает, что движущая сила в данный момент начинает затухать это значит что где-то скоро начнется возможно небольшая коррекция вниз что на меньшем таймфрейме подказывает организовавшаяся дивергенция если только она не перейдет в бурный рост так что друзья смотрим вот на этот вот движение вверх ждем небольшого коррекционного отката вот секунд, Я рисую значит уровень, ждем небольшого коррекционного отката вот в эти вот уровни и после этого отката ищем точки на покупку, что произошло здесь, ну, возможно здесь уже достроилась полная коррекционная картинка вот это была волна А это волна Б такая сложная и это волна С. С не добила минимумов. И пошло развитие новой восходящей волны. Может быть так, может быть это можно перерисовать по-другому. Нам это не принципиально, мы торгуем по тренду и не заморачиваемся на уровне, от которых нужно было бы продолжать. На позапрошлой неделе я попался в капкан своих предупреждений И слил довольно большой процент от капитала который управлял на рынке Форекс Чего никому не желаю Попадать в собственную, как это сказать, зашоренность На рынке надо действовать по обстоятельствам Тренд вверх, мы двигаемся вверх Значит, теперь мы смотрим с вами индекс rts rts наверное мы будем смотреть на фьючер хотя нужно и фьючерсы посмотреть открываем фьючерс на индекс rts rts у нас растет О, я тут нарисовал целую картину что РТС, мы все это сейчас вычеркиваем Чистим наш график для того, чтобы у нас была свежая картинка Свежее понимание того, что происходит Опять же смотрим за двух месяцев И на двух месяцах мы видим опять же восходящее движение Восходящий поток При этом у нас была некая коррекция Где была у вас эта вот треугольная коррекция, эта волна B. И, возможно, это было окончание волны «С». Вот здесь вот по ощущениям, понимаете, торговля – это творческая вещь. Робота обучить торговать полностью как человека невозможно. Потому что есть такая штука, как интуиция и графическое видение модели рынка. Робот не обучается, нейронные сети, если вам кто-то рекомендует роботов на нейронных сетях, я вас спешу оборчить, значит нейронные сети дают ошибку, сбои, и они сливают весь капитал. Это было проверено одним крупным банком, по-моему, если я не ошибаюсь, Citigroup. Они выдвинули эти исследования И сказали, что в торговле Народные сети Использовать не выгодно Поэтому торговые роботы В большинстве своем Это механические системы Которые выполняют сигналы Простроенные опять же, Человеческим взглядом На разных торговых роботов, а они торгуют э, по-разному. Опять же, надо смотреть, что в какой-то момент торговая система механическая начинает сливаться. Это значит, что в данный момент и к данному руку эта торговая система перестала подходить. А это значит, что надо смотреть, искать другую торговую систему. Друзья, э, эта работа точно такая же, как и трейдинг, как и инвестирование, создание платформ их тестирование опробирование это работа и сказать что она безрисковая малорисковая вообще нереально так они немножко отвлеклись значит рынок ползет вверх ползет он Интересно, напоминает это поползновение Возможно, коррекционную волну Перед предыдущим снижением Но это мой взгляд Индикатор АО на двух месяцах направлен строго вверх Это значит, что движение у нас сильно Идет вверх Перепрыгиваем с вами на месяц Думаю, здесь картинка не изменится Но мне интересно посмотреть, насколько рынок да, обновить. Насколько рынок параллелен относительно... Что-то сегодня подзавис наш трейдинг. Ну, придется мне видео чикать. Запись записи слетел трейдинг. Ну, и какое-то время захотел останавливаться, поэтому я перешел на другой сайт обозреватель. Тут. Немножко есть штуки Итак, РТС у нас, как мы видим Если мы посмотрим квартальный э, график РТС у нас был в третьей волне И сейчас коррекционное движение находится Что видно на большой картинке на квартальной Если мы сейчас э, возьмем рисовалку и нарисуем с вами То как бы Видится треугольник. Этого достоверно сказать нельзя. Это будет видно и понятно потом, как он себя будет вести. Есть вариант, что треугольник пробитием закончится вниз, либо может закончиться пробитием вверх. Есть так называемые фигуры торговые, оценочные, о которых я делаю видео. и убеждаю, что они иногда работают, на иногда в принципе, как и все на нашем рынке Посмотрим, что будет Сейчас возвращаемся к более мелкому масштабу квартальные, ежедневный На ежедневном масштабе мы видим, что рынок нет На ежедневном он не смотрится ежемесячный Славно спускаемся по масштабам, после квартального берем ежемесячную, отключаем, естественно, свечи смотрим на бары. На барах у нас виден характер коррекционной восходящей волны. Друзья, вы это должны тоже чувствовать. Смотрите на импульсную волну, импульсное движение и его коррекцию. Импульсное движение и коррекционное движение. Здесь падение, импульсное движение, откат походит на импульсный и коррекционный э, возврат. Это все говорит о том, что мы находимся сейчас в некой коррекционной волне. Скорее всего, все это в треугольниках будет какое-то время находиться. Может быть, несколько лет, может быть несколько пятилетий это нам никто не скажет торгуем мы здесь и сейчас направление у нас вверх так, мне очень переводчик мешает сейчас мы его отключим и показать оригинал так, отключить по крайней мере на этом сайте это очень вредная вещь. Автоматический переводчик. Итак, мы находимся на месячном графике, спускаемся на недельный график. Смотрим на недельном графике у нас также все направлено вверх. Обратите внимание на характер волн, они в принципе повторяются. То есть фрактальная структура сохраняется от волны к волне. Сейчас мы видим формирование некой третьей фрактальной структуры. черт знает, что значит, ничего это не значит. При этом индикатор АО на недельной графике показывает, что максимум находится вот здесь. Вот я склонюсь к тому, что это просто параллельный рынок, он идет до какой-то, наверное, вот до этой отметки. Сейчас мы с вами обозначим. Вот так вот. Вот куда-то вот в эти вот диапазоны совершенно спокойно себе идет график. Он уже приблизился. И по характеру движения инструмента тоже можно видеть. Видите, первый откат импульсник э, этого диапазона был широкий. И чем ближе мы к этому диапазону подбираемся, тем меньше становится длина волны. Это значит, что рынок прижимается, и он хочет где-то здесь. Возможно начать корректироваться Это не точная наука Это вот такое видение творческое Его в себе надо развивать Опять же индикатор АО здесь у нас на максимуме Но мы смотрим не в правильном масштабе Правильнее было бы смотреть на эту картинку Наверное в месяце И в месяце третья волна у нас находится здесь. Значит, мы идем к окончанию третьей волны вот в этом вот восходящем движении. Где-то будет коррекция. Где-то будет коррекция. На этом точка. Пока идем вверх. И возможны сигналы коррекции. После коррекции снова, скорее всего, пойдем вверх. Вполне возможно, что будет строиться на рынке треугольник. Следующий инструмент, который мы с вами посмотрим, это Сбербанк. Сейчас посмотрим, как тут он ищется. Ага, тут смотрим, как трейдинг View заработали. О, отлично. Trading за рыбанку вверх. <клёх> Здесь был пик, это была ну, третья волна, это развивается в ней пятая в третьей. Хотя вполне возможно, что опять же наклон вот этой вот коррекции, э, ну да, наклон вот этого вот движения, он коррекцион. На отдельном графике мы видим, что аллигатор у нас практически лег в горизонталь. Хотя концы направлены вверх, вполне возможно, что мы сейчас находимся в некой коррекции. Честно говоря, по фьючерсу на Сбербанк у меня опционная стратегия, и я стою на его падении. Посмотрим, что будет дальше. Хотя все говорит о том, что эта сделка у меня будет убыточный. Индикатор АО направлен вверх. Я рассчитывал, что вся эта коррекция закончится гораздо раньше и пойдет вниз Но попытка не пытка, есть положительные Сделки есть отрицательные Главное, чтобы по вашему money management сделки положительные Приносили гораздо больше дохода, чем сделки отрицательные У меня риск менеджмент настроен и он работает так, э, Сбербанк мы поняли, да, работаем пока вверх, аллигатор направлен вверх, на месячном графике он ложится недельно в горизонт, вполне возможно здесь будет падение, но этого мы достоверно не знаем, а значит ищем здесь сигналы, возможные сигналы на покупку-продажу. Что кто знает. Сейчас четырех часах посмотрим но ну, здесь вот еще есть э, вариант того что мы дойдем э, вот это вот вот этот вот э, тризубец, так называемый на индикаторе ау я бы сказал что это третья волна заканчивается будет некая коррекция сюда в зону предыдущих коррекций там Возможно до первой волны И потом еще будет пятая Сложная волна Но я опять же повторю Что все это движение мне Исключительно напоминает Коррекционное И что Сбербанк может пойти ниже По крайней мере Это такая картинка В моей голове сейчас Сбербанк Дальше мы смотрим с вами э, Газпром. Газпром я рассматривал вчера в срочном выпуске. Думаю, там все понятно, да, он стоит в горизонте. Куда он будет двигаться, это будет да, ясно дальше. Сейчас мы ничего по Сбербанку, я по крайней мере ничего по Сбербанку не делаю. Тот, кто находится в, Сберб... в Газпроме, прошу прощения. Тот, кто находится в Газпроме, я рекомендую части позиции закрыть, чтобы а, зафиксировать прибыль. И потом будем смотреть, что с ним будет происходить дальше. По ВТБ. По ВТБ у нас, значит, на мой взгляд, строится вот подобная картиночка. То есть, здесь у нас будет откат вниз и потом дальнейший рост. Я не говорю о том, что эта картинка равна вот этой. Я говорю о том, что на рынке есть фрактальная система, и этот фрактал отдаленно напоминает этот совсем не факт что это будет вся та же самая картинка в любом случае для меня э, неделя смотрим на недельном графике вот это вот движение это э, на ВТБ либо это коррекционное движение стоящее из двух волн импульсных и одной коррекционной то есть первая, вторая и сейчас третья будет вполне возможно что на этом движение закончится и продолжится движение вниз это нам неизвестно совершенно нам это неизвестно и непонятно но может состояться вот такая вот картинка переход в третью импульсную волну поэтому в ВТБ я сижу и не жужжу. Жду, когда рынок себя продает. И я смогу насладиться прибылью либо от короткого коррекционного движения вверх, либо от крупного движения в новой импульсной восходящей волне. Вот и вся стратегия профессионального трейдера. Не надо ничего думать. У вас есть стоп, риск. Вы понимаете, и куда вас рынок вынесет, там вам будет хорошо. Главное, идти вместе с рынком. И не пытаться его переделать под себя. Значит, смотрим с вами евро. USD. Да? Нет. Евро. USD на российском рынке. Так, что-то я не понял. А, ну правильно, форексе. На российском рынке USD, USD, евро USD. Так, что-то. Вот евро USD на российском рынке подобные контракты тоже есть они представлены в фьючерсах все вы это можете у себя прекрасно наблюдать в частности вот этот тот контракт ED называется итак, убираем все наши пометки Тут, конечно, происходит что-то интересное. Да, вчера на 4 часах вот это вот смотрелось как импульсная волна. Есть дивергенция, но обращаю ваше внимание на то, что рынок параллельный. Это значит, что сейчас цена пойдет. В этом импульсе к линиям баланса И вполне возможно, что от этих линий баланса Она пойдет снова вниз Это так называемая Extended Wave Хотя, вот чисто визуально В этой Extended Wave вот Это была третья волна Это все было окончание третьей волны Это могла быть четвертая волна, Это просто пятая волна Сейчас у нас идет разворотная фигура я на евро ничего делать не буду. Для меня это критические значения, в которые подходит рынок. Я здесь предпочитаю просто тупо ждать. Ничего не предпринимать. Рынок сам себя проявит, сам себя покажет, а мы за этим понаблюдаем. И если будет хороший сигнал, то войдем в длинные позиции. Если будет Понятно, что у нас развивается коррекционное, опять же, движение вниз, то мы войдем в короткие, да, в короткие позиции. Но и на четырех часах, если мы смотрим на график, да, то тут видно вот развитие первой волны. Здесь был провал. Сшибающие все стопы, которые стояли здесь. Однако это может быть также совершенно спокойно. И вторая волна в первом восходящем движении. Просто она по времени прошла очень и очень быстро. Хотя вот эти вот тени далекие от баров должны бы отрезать. Так что смотрим. Здесь вот мы видим силу. Очень большую, нарастающую. Здесь, если вы торгуете внутри дня, здесь надо покупать. Исключительно. Пока идет такая штука, надо покупать. На откатах, на разворотах. Смотреть, что куда. Так, евро, USD. Теперь, что мы там можем посмотреть из интересного. Вот сюда А, нефть Да Я же не встаю в короткой сделке Как я и говорил По моему мнению Нефть идет Так, но ну опять у нас TradingView подвисает То вообще безобразие Какое-то Давайте сюда то. чем нужно заработала заработало на тренинг-вью какие-то проблемы с серваками, похоже. Поэтому он подвисает. Мне приходится тратить время на ожидание загрозок. Надо это я подрежу. Мне придется еще потратить время на коррекцию видео. Поэтому, друзья мои, зацените труд. Всякий труд должен быть оплачен. Вот. Смотрим. На нефте у нас, как и раньше, мы видим некое коррекционное движение внутри получаю, получающегося непонятного нам фигуры что это может быть вот если мы смотрим на двух месяцах это могла быть волна А это могла быть волна Б и это могла быть волна С а это у нас идет развитие нового восходящего потока мы пока этого не знаем поэтому мы рассчитываем только на то что видим и слышим сейчас вот для меня вот это все восхождение это было коррекционное движение относительно импульсное движение вниз а значит у нас сейчас сугубо по моему мнению здесь на неделю не так хорошо видно перейдем на месяц на месяц тоже нифига не видно нет значит на неделю мы будем смотреть что мы видим? Здесь была третья волна, восходящая вот в этом движении. Сейчас начинается коррекция вот этого движения восходящего, хотя при этом максимум АО у нас был здесь, вот в этой новой волне. Это означает, что здесь была третья волна, четвертая и пятая. Либо это удлиняющееся коррекционное движение волн а, Здесь, возможно, формируется волна Б, и будет волна С. Посмотрим, как оно себя будет вести. Пока мы видим, что тренд направлен вниз, а значит, мы работаем по неделе на нисходящий рынок. На дневке мы, к сожалению, погружаемся в горизонт. И, скорее всего, это означает, что мне нужно закрывать свои короткие позиции, потому что ничего...